Привет! С вами Академия Вебком, и сегодня у нас замечательный праздник – нам 12 лет. И за эти годы в Академии Вебком прошли обучение более 8 тысяч курсантов. Студенты и предприниматели, специалисты и владельцы бизнеса. Для многих обучение в Академии начиналось с Digital Go – нашей большой бесплатной конференции, которую мы проводим осенью и которая каждый раз уже 4 года подряд собирает более 500 человек. Академия Вебком делится своей экспертизой, накопленной годами. Это не сухая теория, это реальный практический опыт наших спикеров, который мы передаем нашим слушателям. В звездном составе Академии 18 спикеров, трое из которых сертифицированы тренеры Google по обучению, и четыре партнера по обучению Яндекс. Вне зависимости от того, какой формат занятий вы выберете, очный или удаленный, преподаватели всегда ответят на ваши вопросы и при необходимости проконсультируют в индивидуальном порядке. В процессе обучения все курсанты Академии Вебком получают доступ в личный кабинет, в котором хранятся видеозаписи всех занятий, масса полезных материалов, а также домашние задания. Там же есть возможность задать вопросы спикерам, Кроме того, есть возможность пообщаться с другими слушателями. Вы не просто учитесь, вы получаете возможность освоить новые профессии, выйти на новый уровень, поменять свою жизнь. Вы можете работать в офисе, вы можете работать удаленно из любой точки мира. И Академия Вебком готова вам в этом помочь.